Добрый день, меня зовут Елена, Перский край. Выражаю огромную благодарность Павлу Дмитриеву и его команде за действия и за желание помогать людям. О Павле Дмитриеве и американской школе гипноза я узнала более 10 лет. Тогда я пользовалась бесплатными гипносессиями, которые находятся в свободном доступе в интернете. Пару месяцев назад я увидела, объявление на YouTube-канале с приглашением на гипнокоучинг С удовольствием его приняла. Этот тренинг не только для людей с психологическим образованием, но и для людей, которые хотят себя поменять и снять какие-то убеждения, и приобрести новую профессию, и зарабатывать деньги. В этом тренинге каждый участник найдет для себя все инструменты, которые ему нужны, и в этом тренинге мне пришло такое понимание, что только я сформировала все события, которые происходят в моей жизни. Это не мама, это не папа, это не какие-то обстоятельства. А как? И когда-то я сформировала, я узнала на этом тренинге плюс, узнала, как это поменять. И хочу еще раз поблагодарить Павла. Вам огромное спасибо за вашу деятельность, за ваши труды, за ваше творчество. Спасибо.